Всем привет дорогие друзья! В этом видео расскажу про интересный проект, называется Satoshi Coin. На самом деле у этого проекта как бы история длинная идет. Они как бы я так понимаю начинали развиваться там чуть ли не с 2016 года, но как бы только сейчас у них там, вижу, все наладилось, все заработало. В общем, что по проекту у нас? Да, давайте по спецификации глянем. Но ну, это то, что уже было. Как бы нам это сейчас в данный момент не актуально. На данный момент э, проект вышел на бирже. Он есть на Gravix, есть на CryptoBridge. Цена довольно-таки у него неплохая. Торгуется хорошо. Кстати, вот по прямой, ну миллион четыреста пять процентов. В принципе, это еще в норму входит. То есть, как-никак, ну вроде бы пойдет также что у нас еще по проекту дорожная карта, да, глянем чуть к этому вернемся попозже к остальному вот, спецификации по дорожной карте, как говорилось, говорил, с 2016 года начали двигаться и потихонечку, потихонечку вроде бы выходит и все у них получается то, что у них там обновления идут, одна версия, вторая версия потом приложения будут <coughs> ну посмотрим, что у них как вообще будет дальнейшее развитие идти по дорожной карте ну вроде бы раз уж видимо это был старый проект может даже там поменялись разработчики и как-то сейчас они его запустили оживили ну в общем с этим мы разберемся как бы по делу посмотрим как она будет там двигаться от движуха у них также у них вот команда есть да три вот типочка молодых ну блин если это они сами втроем все замутили и по крайней мере они свои лица не скрывают то молодцы, блин, я не знаю. Значит, они реально хотят двигать проекту потому что есть многие, берут свои лица, скрывают, не показывают, потому что не знают, что потом проблем у них не было. А вот эти вот ребята, нормально все, четенько по ходу двигается, там разработчики, все дела. В общем, им даже написать можно, смотрите, у них тут есть, скажем так ящик свой номер телефона свой есть там на который можно им позвонить попробовать я не знаю Ну, по крайней мере это уже радует что команда показывает свои лица надеюсь они настоящие так что с этим пока как бы понятно вот у них темка на форуме есть и что еще хотел сказать как бы она появилась не совсем недавно 31 марта вышла но тем не менее сейчас она вот неплохо начала развиваться как видите, награды за блок у нас 16-17, больше и больше начинают расти. Алгоритм у нас скрипт, пост майнинг получается. Время 60 секунд на блок. Размер блока 3 мегабайта. Ну, нормально, в принципе, транзакции быстро должны все пролетать. Также вот по кошелькам, да, есть все кошельки. Здесь, может быть, сейчас не свет ображено, но, по крайней мере, на сайте было все написано там. Все кошельки, все есть. То есть на любой вкус и цвет. Также, не знаю, можно приджониться, как я говорил, в основном все движухи происходят в дискорд. Присоединиться туда, поучаствовать может, в каких-нибудь баунти в немножко тоже косануть монет. Сейчас на бирже, пока там курс плавает, вверх-вниз, можно тоже так немного, вообще без особых знаний, просто посмотреть, когда купить и потом за сколько продать. В принципе, на этом тоже можно заработать. Также неплохо потом, если что, прикупить эту мастерноду. Цена сейчас как бы небольшая. И мастернода всего-то стоит 2500 монет. Так что, в принципе, попробовать можно. И как видите, они залистились. Мастернода онлайн, мастернода про. Короче, они листятся везде. То есть все, что они зарабатывают, бабки, они все вливают их в проект. То есть типы, походу, реально занялись этой движухой и хотят, скажем так, продвинуть свой проект. В общем, зашел на мастерноду Alvine, да, средняя цена монеты 24 цента получается. <coughs> на мастерноду нам нужно 2500 сатскоинов, сатоши коинов. Как видим, цена у них была в районе доллара, потом она у них подскочила, потом опять слилась и опять начинает набирать рост. То есть, пока на этом промежутке еще, в принципе, можно купить. Мастерноду, как видите, их аж 259 активных, довольно-таки неплохо проект начал двигаться. А когда так э, столько продано мастернод, хотя я думаю, их было продано не ну не прям столько, большинство людей уже сами потом себе активировали мастерноды, купили. В принципе, тоже неплохо. На данный момент ROI получается 31 день. Для мастерноду скажу, это ну, как бы нормальный, в принципе, срок. Чё, то есть, вкинул бабосиков. Через месяц получил еще столько же. Даже если еще будут люди добавляться, пускай полтора месяца это потолок. Но ну, получишь еще столько же монет, сколько ты, допустим, потратил. А вот курс, по которому продашь, тогда уже тут надо самому решать. Потому что он, сами поймаете, как может упасть, так может и подняться. Так что, в принципе, мастер ноды это как бы нормальная тема. Так что на этом можно неплохо так подняться. Биржи, как видите, Gravy, в Bridge. Дальше у них еще должны биржи появиться, то есть цена по идее должна потом еще расти, раз у них там по дорожной карте и биржи чуть ли там не одна с другой открываются. В общем мужики, что я вам как бы ейку подкинул, не знаю, мне лично проект понравился, я думаю прикупить немного. Так что возможно активируем мастерноду, может быть она появится на Alcoin там сделаем допустим, скажем так, общую мастерноду. Так что посмотрим. Ладно, мужики, давайте да, поддержите видосик лайком, подпиской на канал. Всем удачи, всем пока.